И всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда я, трэш Free Fire, и на этом видеоролике мы будем проверять настройки Lightfacer. И мы погнали. Заводим компьютерные идем проверять настройки Lightfacer на ПК, купил. Подписывайтесь на канал, поставьте лайк, и нажмите на колокольчик. Если будет стол или 50, давайте, если хороший актив будет, я палю на сорти, на п ⁇ Если будет нормальный актив, ну, где-то 200 лайков будет. если 200 лайков будет я падаю настройки на телефон куплю за 200 рублей 200 рублей куплю и бесплатно вам на любой телефон ума вот, вообще в тело не попадают нормальные настройки если хотите, бесплатно там за 100 лайков. Если будет сразу 100 лайков, я сразу там Он уже вышел, давайте я тоже выйду. Давайте второй бой поиграем. Покажу, как летит в Без каких-то софтов, без... А и так далее. Вообще, нету, на телефон настройки палю на 50 лайков давайте если 200 лайков будет, я улетел, я улетелся куплю настройки за 200 рублей и вам отдельный видос сниму уже так не летит Вот. Нормальные настройки. И напишите в комментариях оценки. Если... Ну, нормально лететь. Напишите в комментариях еще у как другого ютубера купить настройки, у, у имиджи тоже купил, но я сейчас еще отдельные видео сниму для имиджи. я у всех на настройки Азама Тращера тоже куплю, там донат 500 рублей скинул ну он уже не играет все, все выходят пацаны, давайте 200 лайков и настройки на телефоны 100 лайков давайте набьем. и настройки другого ютубера и плюс настройки ретфейса Алю у меня там отдельный видос. настройки будут но эти настройки не ретвейс, это мои иглы но сейчас настройки ретвейс можете дать рука своей я там напишу за, за 100 рублей да, за 100 рублей продам настройки вот второго счета тоже нормально Короче, всем спасибо за просмотр данного видео, ставим лайк, подписываемся на канал и всем пока. Субтитры. Пока.